Молодой человек, здравствуйте, буквально секундочку, вы хотите денег заработать? Давай. Хотите заработать денег? Что сказал? Денег, хотите заработать? Денег, молодой человек, за... заработать денег. Девушка, женщина, остановитесь. Хотите легко заработать денег? Вы нормальный мужчина? Да, да, сто процентов проверено. Хотите денег заработать? Легко, честным способом заработать денег. Девушка, остановитесь. молодой человек, подождите, остановитесь, если о, можно о, хотите заработать денег? а что, много что ли? 5000 рублей а что надо сделать? а надо меня обидеть ой, да ладно, чувак, это развод не, не, не, серьезно, я серьезно не, не развод, но ну, да, полностью, давай, абсолютно да, серьезную сюда. молодой человек, одну секунду а, есть возможность заработать 5000 рублей все, что требуется, меня обидеть 5000 рублей? да обидеть? да снимите очки, пожалуйста а зачем? Я хочу увидеть, какой у вас цвет глаз. Сейчас секундочку.